В дополнение к видеоинструкции по экспорту Гербер данных из программы PICAT, хотим предложить вашему вниманию собственную программу, ускоряющую этот процесс PICAT Export Lite. Находится она на нашем сайте в разделе PCB справочник, в подразделе инструкции по экспорту Гербер данных. Программу необходимо скачать и установить. Установленной директории, можно будет ознакомиться с инструкции, под, подробные инструкции по настройке и пользованию программой. После установки необходимо без открытия Пикат запустить программу для того, чтобы предварительно ее настроить. Значит, настройки. Данная закладка отвечает за быстродействие программы. Чем компьютер, тем можно меньше сделать э, данные э, значения. Чем, соответственно, медленнее компьютер, возможно, потребуется несколько увеличить э, эти значения. Закладка Пикат. В данном блоке э, вы можете задать директорию экспорта Гербер данных. При установке галочки Гербер э, в, в папке с проектом будет создаваться под папка Gerber, куда будут экспортированы все Gerber файлы. Причем если экспорт проводить несколько раз, то будут создаваться папки Gerber 1, Gerber 2 и так далее. Можно экспортировать просто в директорию с проектом, ну или задать особую директорию, куда будут экспортироваться все будущие проекты. Что делать в программе при возникновении ошибки экспорта? продолжить выполнение, невзирая на ошибку, остановить выполнение, ну или задать вопрос пользователям. Отдельно выделен, выведен значение Solter Mask Swell, то есть припуска окна паяльной маски. Данное значение задается на сторону. По умолчанию это 50 микрон. Это минимальное значение, которое может быть достигнуто при использовании фотошаблонов. В нашем распоряжении имеются оборудование прямого экспонирования паяльной маски, которое позволяет уменьшить данный параметр до 25 микрон. Однако это повышает стоимость изготовления, и делать это нужно с пониманием. Plainswell – это параметр для негативных внутренних слоев сдается на на сторону, то есть пятно отторжения от контактной площадки будет на 0,8 больше диаметра отверстия. Значит, ну, здесь надо посмотреть наши возможности в зависимости от или возможности того производителя, у, у кого вы собираете размещать заказ, посмотреть данный, данный параметр в соответствующих разделах. Значит, следующие галочки выполняют следующее: Если стоит галочка автоматически устанавливать SolderMaskSwell, то есть при открытии проекта и при экспорте с помощью программы, программа будет подменять установленный в проекте SolderMaskSwell на вот это значение. Если этого не делать, то будет браться параметр, установленный в проекте. Ну, то же самое и с Swell значит, либо будет выбираться из программы и будет подменяться на это значение, либо будет браться из проекта. Чистить гербера. При экспорте, скажем, true type шрифтов экспортируются они из двух составляющих, то есть при импорте в камовские программы будет два слоя, позитивные и негативные, ну скажем, буковка А будет без выборки в середине, а эта выборка будет в отдельном слое и нужно будет запускать преобразование. Если установить галочку чистить гербера, то в процессе экспорта это будет происходить автоматически и в камских не не программах не будет создаваться два слоя, а будет один. Ну и осталось только установить единицы измерения, в которых будет экспортироваться файлы и программа сверления. На этом все. Открываем наш файл и запускаем программу. Программа прочитала все слои в проекте и вывела их единым окном, значит еще раз в параметры, теперь здесь появился offset, то есть его отдельно можно задать если возникает ошибка связанная с большими координатами, solder mask swell мы установили 50 микрон при первом запуске, plane swell мы не трогали, он остался 4, десятки, 4 десятых. Размер апертуры для рисованных объектов. Если посмотреть видео с экспортом из Пикада, то там подробно разбирался случай, когда объект не мог быть экспортирован апертурой по умолчанию а она 0254 вот именно здесь это можно будет решить не путешествие по меню пикада на этом все мы закончили настройки самой программы теперь переходим к конфигурированию экспорта в нашем случае у нас шестислойная печатная плата мы ее экспортируем с двумя соответственно масочными слоями и с двумя маркировками в поле тип платы необходимо задать цифровое условное обозначение типа печатной платы. Что это такое? Если идти справа налево, то, как я сказал, количество слоев маркировки у нас 2, количество масок 2 и количество слоев 6. То есть у нас получилось 6, 2, 2. Программа, соответственно, выбрала все слои которые есть. Ну, в данном случае я правильно все задал и, и она самостоятельно нашла. Если какой-то из слоев необходимо дополнительно включить в экспорт, то мы выбираем его, говорим, что это за слой и он будет экспортирован ну, или, или говорим просто графиком. Значит, на этом с конфигурацией слоев все. Теперь переходим к полю с галочками. Ну, здесь все кратенько обозначено, но тем не менее пробегу, пробежимся. Pad, Via, Pad, Via Holes, если это кому-то нужно, пожалуйста, можете выбирать эту опцию. No MT Holes, это Revdes, это Type, это Value, это зеркалирование и это Type. Соответственно, по умолчанию программа выбрала, что в слой топ будут включены площадки и переходные отверстия. Аналогично по всем проводящим слоям для слоев маски. Она будет отсутствовать только на площадках. Если нам необходимо убрать маску, то есть открыть площадки переходных отверстий, мы поставляем галочки. Программа показывает, что это некий нетипичный подход. Но это для того, чтобы отметить каким-то образом ручное назначение опций. Далее для слоев маркировки выбран по умолчанию RefDes. если есть необходимость, скажем, включить в экспорт тип компонента, мы можем это сделать. Отключим ненужный нам ввод. Переходные можно открыть-закрыть сразу галочкой это некая дефолтная подустановка, мы можем здесь это выбрать. Привязка к типу. Что это такое? То есть ну, в данном случае мы ввели 622, то есть э, все слои мы используем. А, значит, если, бы, если мы введем, скажем, 621, то по умолчанию э, снимется нижняя маркировка, мы можем переключать, она будет именно переключаться. Если мы отвяжем эту привязку, то мы можем просто назначать слои. То есть данная опция следит за конфигурацией вот этой конфигурации и либо переключает, либо позволяет самостоятельно назначать или снимать те или иные слои. На этом конфигурация закончена. Экспортируем файлы. Ну, эта ошибка у нас уже возникала. На нижнем слое у нас есть элемент, который не мог быть прорисован дефолтной апертурой 0.254, и необходимо нам ее изменить, прежде чем продолжить экспортирование. Ну вот, программа сообщает, что обнаружены ошибки и ничего не сделала. И так как у нас по умолчанию стояла закрыть после экспорта, то она закрылась. Программа я имею в виду. Еще раз. 622. И в параметрах мы меняем размер апертуры для рисования полигонов. Устанавливаем в 4 раза меньшую 0.51. Повторяем экспорт. В этот раз никаких ошибок не возникло ни с герберами, ни с программами сверления. По поводу программ сверления. Так как у нас было два экспорта, то программа создала директорию под директорию для первого экспорта, а при втором уже создала следующую, куда сложила все гербер файлы и программное сверления. Причем отдельно был создан лог с ошибками при экспорте гербер данных и отдельно лог с ошибками при экспорте программ сверления. Если заглянуть в лог, чего кстати не делает Пикат по умолчанию, по умолчанию Пикат затирает есть, название лог файла для экспорта гербер данных и программ сверления единый, и э, историю посмотреть уже не получится, потому что э, значит, лог с экспортом гербер-данных будет затерт логом экспорта сверловок. Значит, если посмотреть на лог э, сверловок, то видно, что экспортировалось довольно много файлов. А для чего это было сделано? Так как Picat никоим образом не следит за наличием несквозных отверстий, мы приняли решение экспортировать все варианты э -э, несквозных переходов и после экспорта разбираться какая из программ оказалась э -э, не пустой. Остальные, соответственно, пустые, э -э, мы удаляем. Ну и вот мы можем видеть, что было создано три программы сверления. Это сквозная и, нет, скорее всего, вот эта <клёх> сквозная. И две несквозных. Ну, подробно в инструкции по экспорту мы разбирали этот момент. На этом работа про программы закончена. Весь этот набор можно архивировать и направлять производителю.